Всем привет, с вами Соник, сегодня я Как знаете, скоро будет обновление, очень жду. Будут много, много режимчиков от меня. А сейчас зачем я вообще? А вы как думаете? Что же тут такое? Может, что-то выпало, какой-то гаджет? Если вы так считаете, то вы близки. Но это не гаджет, а это... Бравлер. Так идем вниз, вниз. Вот, смотрите, первый ранг. Ноль кук. Кто же там за, за этим первым рангом? Узнайте, поставьте поставь, лайк, подпишитесь канал за 3 секунды. Раз, два, три и. Та-дам! Вот он! Нифиг, новый брам дора! просто рад мы уже него поиграем посмотрим вообще что умеет он на разных режимчиках квестов много но их их уже не выполняю так как вот 70 выбрал паса и что будет летнее открытие следующего седьмого сезона полностью полностью весь бесплатный бесплатный путь будет, это будет седьмой сезон то есть не банда золотой руки, а из -за периода, и мы весь его откроем. Конечно, не мы покупать платные награды, только бесплатные откроем, Ну что выпадет. Но на этого, конечно, долго ждать. Но пока вы ждете, как раз куча новых режимчиков залетит, и все так далее. чем давайте поиграть? Поигр Теперь играем. Так. сразу видим 4, 4 новых плинги короче всего каждую Нормально. Хорошая катка. Победа плюс восемь кубков. еще бутончики. Нет, не хочу. Наград еще раз. Просто ну, давайте пойдем в ЖД. А в что бы и нет. Попробуем Тащить катку. Как раз. Может, наверное, yeah. <laughs> с mm -hmm. Ох, нормальный. И топ-1. О, а видимо мне событие. Круто. Ну, нужно качать. Нужно так, А сегодня Макс, по всех режимах поиграем. А Макс? Я что Так такой грустненький смайлик кстати вы знали то что в обновлении вот этот маленький этот смайлик кубков который ставить лайк будет анимирован это правда что это что этот смайлик будет анимирован. хороший анимированный игровой смайлик без голосов их не все равно давайте вот вам скорость выдадим, чтобы мы могли бегать. Так. Так-так-так. И сюда, да, ребят, еще Амогус обновится. Где будет новая, новая карта и все такое. Я же буду выпускать ролики, где Амогус с самим его смотреть. С вами был Басхибать. Сейчас. Так. Всё, да. Пока он я не, не анимирован, опыт анимирован смайлик, это будет очень круто. Анимирован. Мне не терпит, смотрите. нибудь анимация. Так, еще 60. Что здесь у нас? Ну, может быть, на седьмую, ну, если мы уже будем кредить. О, смотрите, да. 890... Просто уже на всех стоит 890 очков силы. Ну, 2 года. Да, у тебя около 7 будет уже 890 очков силы. просто не, не хватает на то, Но, и, Ну, просто монет монет надо больше чтобы улучшать их потом уже так много апгрейдов накопилось кучу на, на на как бы нам на девятом на десятом на сегодня было бы достаточно монет так что у меня есть открытие от, Ему в сезон гравмпасса не поможет как-нибудь. Нужно вот так, чтобы помогать им. Помогать, чтобы не помогать, потому что не убежал. в а, Нормальные катки, нормально Как то. Макс прикольно брав, прикольно бояться, мне понравился, мне нравится. Не моден? Не моден, блин. Он всего лишь хороший. Так, дальше Румбул. дать ребят еще мы изнулись то что планируем стрим и, и чтобы я апнуть на нем 500 кубасов, какой пока не убравляю про генерал Гавсу фу а генерал Гавсу Амбер или Макс вот вы подумайте напишите тогда когда лучше запустить стрим что мы будем делать что мы будем на нем делать кого апнем все ваше мнение будет учитываться и потом я запущу стрим подготовлю если я же уже к нему захотите мне же уже нужно будет еще лайков рожать да правильно. чтобы я точно знал то что вам очень хочется лайк лайк помогут вас запустить Поэтому жду ваш, вашей поддержки, чтобы стрим был. Я пока такой. Только... Ох, я только забил, красавчик. Ну, уже не канял, куда он? Так, уже пятый он. Еще 60 побед. Алто, это ну И горячую зуму давайте возьмем. Хотя не на копки, но возьмем. Попробуем, они тоже. Ох, ну какая карта. И шутя. А здесь раньше были метеориты, было еще где и метеорит падали, и веканцы, Нормально, у Осталось у них. А, да. Попытка не пытка чувак. Тебе видно, что ты хочешь Йой, так я идти к ним, эти флейты тимей там за ульту давать. Вс, легко. Наверное, да, легко. и и и Так. Еще друзья. и и и у человека пусть будет. Немножко вот 500 куда-нибудь. Питончиков еще можно большой ящик открыть на видео. Все, мало вероятно, что, что то из него уже выпадет. Ну, а в конце видео покажу шанс на ющеского бойца. Ой, я, я, я, был, я сам удивился, какой у меня шанс. И при этом, когда мне выпал Макс, он не понизился. Он такой же остался. Это же хороший шанс, это, это максимальный еще шанс. Я знаю, что это максимальный шанс на мифика. Еще на эпика будет максимальный шанс. О, <социт> а, <выйдет, социт> эпик, жалко. Но в обновлении будет именно эпик 2 Бравли. Очень плохо. Уже редкий или сверхредкий было реально лучше. Стой, лобстер, стой, стой ты сказаться. Во, молодец, сквик. Да. Ещ этот режим нокаут будет постоянным, это тоже круто. Дружеская игре, возможно. Будем, будем играть, подписчиками что-то в нокауте придумывать. Можно уже проиграть что-то в нокауте. Мне он будет доступен в Но, мне кажется, будет доступен. Если он постоянно режим, значит будет доступен в дружкой игре. Чтобы поиграть. Востоков. Тренируемся. Давай подпить. Так, что у нас есть? какой нибудь прям.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 » «Нет, думаю ли it Ό, этот ictedым Голос» avez demasiado надо otti только BB с могут지 того, что она examining, dá Bloom, adolescents при Malen まан, dom 에 podemとう см Billie at these butterflies. Молодец его, а эти вынес вольта. Так, так. И вот, все, вот, зачем он вот, себя покрутился просто. Проиграли. Давай проиграли. С кем не бывает. Сейчас. Идем горячую воду. Я к вам на большой ящик. Браво левой. Браво левой. Я жизнь а готовить жесть. Спасибо. Майя. моя? непонятно. Только и бежит. Бежит. Mm. Бежит. Всё. И что? Мне не, не будут обращаться Нехватка памяти. А, да. Нехватка памяти. Плохо-плохо. Надо чистить память. Какой-то короткий видео решил записывать. Да я почищу память. Ну, в принципе, да. Мне наверное, понравился. Это... все отлагал. Это бак какой-то произошел, потому что Макс, сама вниз двигалась. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Все, нормально. Наший ящик. Выпадет. Выпадет еще кто-нибудь. Ничего не выпало. Не бывает. Так. Вот, посмотрите. Шанс мифического бойца. Видите? 2,6 у него шанс. Ну, я сделала целого у него шанс. Вот это максимальный шанс. Большой шанс. Он не понизился. Не понизился, когда выпало Макс. Не понизился. Я у нас негабокса выпала. Вот с этого прыгая. Не выплыв на Макс. Не Дэрил. Ну скоро и Дэрил выпадет. Ну в общем, вот такое. Вот такой интересная вообще игра интересная была так в принципе можно можно хоть уже и заканчивать я предлагаю искать сам последнюю катку в речи злой вот, в это время уже будет с вами прощаться уже вот уже завтра ждите -ка. Видео по Амурсу будет, где мы обозреем вот, первое чуть обновление глобального по нему, крутого. И что там добавят 15 игроков. Да, реально, 15 игроков и новые цвета первой части. Ну, это прикольно будет, посмотреть. Смотрите, как мы обозреем эту обновку. Так что так, давайте так. Держи. Держи. мы тут слушаем. Так, бежим. Блин, мы проиграли в ходу. Ну все. Как мы закончим. Так что поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. И с вами был я, Соник. Всем пока!